«Христос воскресе! Воистину воскресе!» Дорогие братья и сестры, сколько великой радости мы вкладываем в эти великие слова, которые утверждают православную веру. На протяжении всего Великого Поста мы с вами воздерживались. Мы приходили в храм, сугубо молились, постились, исповедовались и причащали святых христовых тайн. Мы готовились к этому великому празднику, празднику Пасхи Христовой. И мы знаем, что по словам святителя Яна Златоуста, огласительное слово сегодня читалось во время пасхального богослужения, было сказано, кто постился и кто не постился, да придет на пир веры, да торжествует, да пусть радость будет его сердце. Дорогие братья и сестры, наше сложное, непростое, новое для каждого из нас время, мы должны научиться жить по-новому, соблюдать заповеди Божьи, творить добрые дела, быть чище и добрее, терпеливее по отношению к другим людям, особенно ко всем членам нашей семьи. Потому что мы, православные христиане, должны научиться терпению и любви, Потому что сам Христос говорит, вы соль земли. А если соль земли, соль теряет силу, то такое солило выбрасывают на попрание людям. И мы, верующие люди, мы православные христиане, мы правильно славим Бога, должны быть во всем образцом для всех людей, которые с нами соприкасаются и сталкиваются в нашей жизни. Пусть радость будет на ваших сердцах. крепко во всем здоровья, Божьей помощи. Христос воскресе!